Всем привет! С вами канал Fishing NK. Недавно на неделе меня друг попросил купить ему балансиров для ловли окуня. Ну вот я приобрел ему несколько балансиров и решил сразу делать обзор, пока ему не отдал его. Сразу к этим балансирам купил ему вот такую коробочку двухстороннюю. Сразу будем сейчас смотреть балансиры и складывать их в коробку. Как сказать, полностью подготавливать его к рыбалке. Ну как он просил мне купить недорогих, но качественных балансиров, мое решение было это купить балансиры фирмы Сибир. Это новосибирская фирма изготовление у них происходит в Китае данных балансиров но качество даже ничего первый балансирчик вот в таком естественном свете вот такой балансир сразу и тройничок идет с капелькой хвостик красного Цвета, в принципе, выполнен вполне достойно. Качество хорошее. Посмотрим, как будет себя вести уже непосредственно на рыбалке. Так, второй балансирчик данной фермы. Это уже копия на балансир от Lucky John Classic. Сравниваю его сегодня, смотрел со своими оригиналами практически один в один. Вот такой балансирчик. Также уже с страничком Хвостик тоже все вклеен нормально. На первый взгляд даже очень ничего. Если они будут ловить, то это будет очень-очень даже хороший вариант, чтобы перейти на эти балансиры. Это мы буквально уже узнаем через неделю непосредственно на водоеме. Третий балансир этой фирмы тоже 33-миллиметровый такой пузанчик Больше похож на Lucky John Baltic. Тоже смотрел. Есть что-то общее с оригиналом. Что-то свое. Конечно, вот эта петелька для крепления тройничка не вызывает доверия. Но посмотрим, как она будет себя вести. Лаки Джон намного все интереснее сделано. Но, как повторюсь, качество вполне достойно. Но вот балансирчик точно такой же вида, формы, 33 миллиметра, 6 грамм. Просто маленько другой расцветки. Надеюсь мой друг будет на них очень хорошо ловить и вспоминать меня только хорошими словами. В плане качества эта данная фирма удивляет. Цена всех этих балансиров ровно 100 рублей. Если сравнивать с оригиналами Lucky John, то цена их от 200 до, там, и выше. Вот балансирчик такой, такого интересного цвета. Также тройничок с капелькой. Крылья уже, как видите, удлиненные. То есть игра уже будет более размашистая такая. Вот такой. Цена также 100 рублей. Следующий балансир уже в размере чуть-чуть побольше. Такой балансирчик. Как видите, уже тройничок без капельки. Но можно сказать, что это минус. Придется менять тройничок этот. Так как знает, знают, что даже если большой балансир, но тройничок с капелькой то и на капельку на этот и окунь помельче может клевать. Уже непосредственно на, как на рыбку он клевет на балансир, а реагирует чисто на каплю. А сама сам балансир уже является непосредственно средством игры этой капли. Интересная, конечно, ценовая политика у этой фирмы. Любой балансир, вне зависимости от размера, одинаково. У них также есть свой сайт, в интернете его несложно найти. Вот такой балансирчик следующий. Уже более такой, и щучка может попасться. Данные, это рассветка хвостика. Видно, что темноте это будет светиться там на дне. Не знаю, даст это эффект, не даст. Вот такой балансирчик тоже приобрели мы. Так он в коробочку к нам не улазит, Положим ему отдельно. Пусть носит его с собой. И последний балансир, который я приобрел для своего друга, это вот такой якобы карасик. Ну так же, тройничек уже без капли. Вес его составляет 20 грамм. То есть уже эта игра на большой глубине свыше 5 метров. Я думаю, щупа должна показаться у такого красавца. Все это, конечно, мы посмотрим. И подробно вам расскажем уже непосредственно на водоеме. Ну, вот такую вот коробочку. Собрал я балансиров для своего друга. А как они себя будут вести и как будет успешно у нас с ним рыбалка, смотрите в наших следующих видео. А пока ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Все, пока-пока.